Слушайте, это ну, такой позор, на самом деле, когда, когда они об этом говорят. Услан имранович Асбулатов до 1993 -го года возглавлял российский парламент. По вашему, человек с оккупированной территории был вторым лицом государства оккупантов? Совершенно верно. Вот эти вот кадыровцы сегодняшние, они существуют всегда при любой империи, и при любой империи зла, они всегда существуют. И у нас и раньше были свои кадыровцы. Там, тогда их звали по-другому. И они, да, выполняли с еще большей такой остервенелостью, с большей ненавистью, уничтожали собственный народ. Так всегда бывает. Вы говорили, что чеченцы в СССР находились в таком же положении, как и евреи в Третьем Рейхе. Разве в СССР существовали лагеря смерти с газовыми камерами? Скажите, где СССР организовал газовые камеры? Да, существовали, ГУЛАГ. Там, правда, не с помощью газа, а с помощью пыток, нечеловеческих условий, нечеловеческого труда. По-другому убивали просто людей, но убивали также. Да, существовало. И нас, чеченцев, ингушей, дагестанцев, ну, в общем, кавказцев, нас просто жестко отправляли в эти ГУЛАГи просто за то, что мы исповедовали свою религию. За то, что ты еще там веришь в Бога, что ли? Ты молишься, что ли? А ну-ка давай. Сколько вы знаете, у нас отцов, дедов просто пропало без вести в этих лагерях. Были расстреляны, погибли по дороге, высылку знаете сколько? Да, было. Что думаешь про поднятие темы свадебных церемоний в Чечне? Салах Межиев и Айшат Кадырова дали инструкции, как надо их проводить. Слушайте, это ну, такой позор, на самом деле, когда, когда они об этом говорят. Они являются Про, как это сказать, проводниками всего нечестия на территории республики. Вот вся эта грязь, которая у нас происходит и происходила, вся она происходит по их инициативе, по их поддержке, по их непосредственной организации. Вот эти концерты всяких Тиматий, Бузов там и прочих, всякие грязные там, вечеринки в форматах, лоузер и так далее. Это все мы ну сколько мы можем показать, да, это демонстрировать, как там Кадыров э, в танцах обнимается там, и так далее, сколько всего этого. И потом они садятся и начинают учить народ нашим обычаям, традициям. Это, это смешно. Я, я вообще в эту, я, честно говоря, не вникал, я не знаю, что там, они к чему именно они там придрались, какие они дали инструкции, но в целом этих, э, от этих людей слушать что-то подобное про чеченские обычаи, про чеченские традиции, про ислам, это, ну, это как, я не знаю, от... от там. Представительницы древней профессии слушать про мораль какую-то лекцию. Понимаете, это настолько же абсурдно. Алехандру Мак начал слушать ваш диалог с Албаковым, спокойный, грамотный диалог без оскорблений, приятно слушать. Очень часто вот подобные вещи мне пишут, хотя я не знаю, у меня никогда не было каких-то диалогов с оскорблениями, кроме вот представителей Кадыровской власти, когда и то это они позволяли себе оскорбления, высказывания. Когда мы о чем-то спорим здесь с, с нашими братьями, с которыми у нас есть ну, разногласия какие-то политические или иные, но ну, мы всегда это вроде как делаем и делали в рамках ислама, в рамках наших чеченских обычаев, традиций. Или если это происходит с представителями других народов Кавказа каких-то наших общих рамках кавказских обычаев и традиций. То есть я, я, я не, не считаю, что мы этому должны на самом деле удивляться. Это так и должно быть. Наоборот, странно, когда люди переходят на какие-то оскорбления, там, уничижительные какие-то высказывания из-за разногласий там, политических вопросов. Мы, я вообще эту площадку а, вот, на чеченском языке, и YouTube-канал, и телеграм канал я их создал как раз для того, чтобы развивать у нас вот этот внутри чеченский, политический такой дискус чтобы мы могли дискутировать устраивать какие-то дебаты и делать это в рамках приличия чеченских там, адатов традиций и чтобы люди понимали видели вот это и понимали что мы абсолютно нормально цивилизованные люди и вот эти разговоры про то что у нас там что-то значит россия уйдет и мы там друг друга перестреляем у нас вот, вот между вами нет согласия, вы там будете друг друга стрелять. Да нет, не будем. Вот как раз пример того, что мы вполне, имея очень много, может быть, разногласий, претензий друг к другу, но мы вполне цивилизованно, очень в таком братском формате эти вещи обсуждаем, разговариваем. Да, мы, мы не приходим к какому-то согласию да, в этих вопросах. Однако мы это и делаем это в большинстве не для того, чтобы прийти к согласию. Мы понимаем, что диспут, спор, он никогда ну, в большинстве случаев не приводит к какому-то согласию. Но он, этот диспут, этот спор, он дает возможность людям оценить и ну, посмотреть, кто прав, кто, а, кто менее прав. Да? Даже не будем говорить не прав. Кто, кто прав более, кто прав менее. То есть а, за кем в данном случае следует следовать, за кем нет и так далее. Тумсо, а ты не думал, что ты являешься самой большой мечтой Кадырова? Вернее, взять тебя живым и перевести тебя в Грозный. Мечта больше, чем взять Киев. Ну, им надо тогда на этих своих формах сзади написать не, не на Киев, а на Тумсо. И, и отправить их в сердце, да? А нормально живут там у вас в Польше, Можно зарабатывать на жилье там. Не знаю насчет Польши. Я не живу в Польше, я живу в Швеции. Здесь, ну, живут здесь неплохо, в связи с войной здесь тоже произошли определенные изменения, вообще в целом по Европе цены выросли значительно, причем на много, на, ну, практически на все, на продукты, на питание, на жилье, на все выросли цены, но это, конечно, не фатально, то есть это не, не, не так, как в России, знаете, цены растут, а зарплаты остаются здесь все-таки... Государство как-то эти моменты контролирует. Что касается работы и так далее, но здесь я, конечно, не помощник, потому что я, ну, у меня такое положение, что я не, не, не работаю, поэтому это надо поинтересоваться у других. Услан Иманович Хасбалатов до 1993 -го года возглавлял российский парламент. По вашему, человек с оккупированной территории был вторым лицом государств и оккупантов? Совершенно верно. Конечно. А как вы думаете? И всегда ведь так делалось? Вы могли бы привести пример детей имама Шемеля, которых взяли на Аман, от воспитали в офицерской этой школе, в кадетском корпусе, как он назывался, и сделали из них офицеров, из, из одного, по-моему. Да? Так что, что здесь странного? Империя всегда так и действует, пытается перепрошить эти коренные народы, сделать их манкуртами. Это даже есть такой термин, если не слышали, загуглите, что такое манкурт.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 Амад Дакаев, Если чегодарка грозный, это Чигадарка грязный, а Даудов это Иудов, то предлагаю назвать Падишаха потным шахом. Ведь на встречах с Путиным его тело выделяет минимум 10 литров пота. Алейкум, алейкум салям. Ну, давайте обсудим. Тумсо, согласен ли ты, что плохие привычки у молодежи, алкоголь, наркотики и прочее. Все-таки больше следствие отсутствия рабочих мест. Когда человек занят делом, ему некогда заниматься ерундой. Да, не знаю, честно говоря. Я думаю, этот вопрос нуждается в изучении, в анализе. Если в регионах, где безработица выше, то там больше как бы, людей, как ты сказал, курящих, пьющих, да? или наркоманов Ну тогда это определенная да статистика конечно говорит сама за себя но я не знаю связано ли это как-то напрямую я думаю если мы возьмем это вообще знаете как надо смотреть вот, допустим взять скажем какой-нибудь либо исламский регион либо исламскую страну и скажем там где безработица будет выше чем в каком-нибудь например российском например Городе, где безработица ситуация с безработицей будет лучше и посмотреть, сравнить. Тогда будет понятно, если там, например, данные будут однозначные, что вот в России, там, где с безработицей положение лучше, то там значит, меньше людей пьют, курят и так далее, чем, например, в исламской стране, где есть безработица, тогда да, эта логика действует. Но если нет, значит, получается, вопрос все-таки не в работе, а вопрос в воспитании морально нравственных каких-то ценностях.